Большое спасибо Андрею Викторовичу и команде «Ортодонт Эксперт» за такой объемный, насыщенный семинар. Хотелось бы отметить, что все семинары «Ортодонт Эксперт» максимально структурированы, и все вот эти вот сложные темы разобраны понятным и доступным для всех специалистов разного уровня языком. Особая благодарность Андрею Викторовичу, что, несмотря не жалея своих сил и времени, объясняет какие-то сложные моменты, отвечает на... Волнующие вопросы начинающих докторов и поддерживает морально. Спасибо огромное.